Всем привет! Сегодня я немножко вам расскажу о своей новой статье, которую написал совсем недавно. Хотел ее написать уже давно, но вот только недавно написал. Посвящена она о том, как поднять прокси на нашем модеме, вернее, не, даже не на одном модеме, а на нескольких модемов. Допустим, можно поднять 5-7 или даже больше модемов, вернее, прокси на этих модемов. Но сейчас мы поговорим не об этом. Мы сейчас я хочу вам продемонстрировать то, как они работают. Если вам интересно, можете перейти на мою статью или через мой магазин, также мобильные прокси, или через, непосредственно уже на сам сайт, где расположена статья «Как поднять прокси IPv6» и вот эта самая страница «Как поднять мобильные прокси». Здесь, в принципе, очень обширная статья. Ни одного такого способа по поднятию я не видел вообще в интернете. Статья уникальная, довольно-таки обширная. Поднимаю я на виртуальном сервере, поднимал я и на выдел... обычном выделенном сервере, то есть на базе нет... нетбука. Старенький нетбук завалялся, и там я его использовал как сервер. Но сейчас не речь не об этом. Сейчас мы будем говорить о том, как я делаю реконект модема, автоматизировано и у меня меняется сама динамический IP-адрес на выходе потому что суть всего этого это э, непосредственно чтобы у нас были мобильные прокси и чтобы они были динамические чтобы мы мы могли менять IP-шник тогда когда нам это необходимо или через определенное время э, допустим через каждые 10 минут чтобы у нас менялся IP-шник так э, в принципе почитайте эту статью а сейчас я вам покажу, как я меняю айпишник. Переходим в браузер. У меня сейчас уже все настроено, здесь в настройках у меня прописан локальный адрес. Наш порт настроен на виртуальном сервере обычный 3-прокси, прокси-сервер окей, и, как видим, при обновлении здесь у нас сейчас выдает наш айпишник, симка сейчас мегафоновская у меня, модем от мегафона. В принципе, даже можно ставить любую симку. Я разложил модем, можно здесь вставить любую сим-карту на ваш выбор. На Xenoposter написал маленький такой шаблончик, где указывается IP-шник наш локальный, наш э, логин, root от сервера и наш пароль от сервера, виртуального сервера, который э, расположен на нашем компьютере через VirtualBox. Нажимаю выполнить одну задачу. Как сейчас я вижу, что у меня отключился модем. Ориентировочно где-то перезагрузка составляет где-то секунд 20-25. То есть этого вполне достаточно, чтобы работать, выполнять свои определенные задачи свои э, шаблоны. Так, вижу, что модем подключился, задание выполнено. Переходим в Mozilla, настройки, вернее не настройки, а 2ip.ru и обновляем нашу страницу. Как видим, IP поменялся, наша подсеть поменялась, оператор Мегафон. Так, ну еще, еще раз повторим, опять запускаем. То есть, смотрите, вот этот вот сам шаблон, он написан на C-Sharp, здесь один всего лишь блок у нас, здесь непосредственно уже C-Sharp код, который, что делает он, он взаимодействует по, с виртуальным сервером, по SSH включается к нашему виртуальному серверу и запускает уже скрипт баш скрипт который лежит уже на самом сервере и производится у нас там реконнект там посылаются ат команды на модем поднимается интерфейс и так далее и тому подобное но ну, в принципе можем даже и посмотреть из чего он состоит в принципе в статье я это все писал открываем наш скрипт вот этот он скрипт bash скрипт запускает в исполнении посылает команду на reset Наш, на наш модем на usb один устройство убирает, а, убивает 3-прокси, убивает процесс 3-прокси, засыпает на 20 минут паузы, потом а, дозванивается а, точка доступа интернет-мегафон, а, посылает команду на также наше устройство, включает наш интерфейс и поднимает наш интерфейс, подключает непосредственно интерфейс а, нашего 3G-модема. А, наш определяет IP, который мы получили, на котором нужно нам поднять э, прокси, эта команда непосредственно IP определяет наш IP-шник новый, и уже потом очистит э, главный конфигуратор 3 прокси и э, делает новый конфигуратор 3 прокси и уже запускается э, команда по, по поднятию прокси, то есть, то есть команда по запуску главного конфигуратора 3proxy. Выдается команда ОК, OK, это для зенопостера, которая говорит о том, что задание выполнено и успешно. Вот такой вот он скрипт, он выполняет. Давайте еще раз выполним команду. Нажимаем выполнение одной команды. Модем у нас звуковой сигнал, модем у нас отключился. Вот такой вот маленький скрипт, который делает большие, большие задачи. Так, в логи можем посмотреть, что у нас там пишет. Ожидание. А тем загорелся. Все. Реконект произведен. Заходим на 2.yp.ru. Обновляем. Видим, что IP-шник поменялся. То есть таким образом мы можем подключить не один модем, два, три, четыре, допустим, семь модемов. У меня стоит USB-хаб, активный USB-хаб на семь портов, пожалуйста, который подпитывается от 220 вольт, от розетки. И мы можем таким образом поднять или сделать семь виртуальных серверов и на каждый сервер посадить непосредственно свой локальный IP-адрес и свой модем, или на один сервер организовать, через маршрутизацию настроить именно чтобы проксировалось 7 модемов на этом все думаю вам статья моя понравилась видео тоже так что переходите на ссылку которая будет в описании под видео и ознакомляйтесь возможно в дальнейшем я доработаю эту статью немножко упрощу то есть здесь я разобрал полностью как до, от и до, то есть, как, что мы делаем, мы сначала создаем, устанавливаем виртуальный сервер, устанавливаем вернее CentOS 7 на виртуальный сервер, потом начинаем там устанавливать различные дистрибутивы и так далее, то есть полная настройка, а можно сделать немножко проще, можно уже файлы непосредственно от VirtualBox'а, которые расположены у меня на компьютере, которые уже на данный момент настроены, то есть в настройках, где они тут лежат, носители. То есть вот эти вот файлы VDI, VDI разрешения, то есть вот эти все файлы я вам могу предоставить, и вы немножко здесь поднастроите свои сетевые настройки сделаете немножко свои. Возможно, у вас будет здесь подключено напрямую допустим кабель интернета непосредственно к вашему ноутбуку или у вас как в данном случае у меня будет просто локальная сеть вай uh, точка вай фай просто вай фай раздача у меня идет от uh, роутера и что хочу сказать если допустим вам нужен доступ uh, извне допустим вы сидите на работе а у вас допустим модем uh, находится непосредственно дома то вы можете uh, удаленно управлять использовать мобильные прокси у себя на работе. Но для этого нужно прямое вхождение, чтобы у вас кабель был подключен к вашему компьютеру, где у вас настроена вся эта вот база, где настроен виртуальный сервер. То есть, в этом случае у вас будет доступ, идет, будет доступ к вашему мобильному прокси удаленно, вы будете проксировать непосредственно пакеты мобильного оператора через не через локальную сеть, как я делаю на данный момент, а через IP вашего провайдера. На этом до свидания. Пока-пока. Если у вас есть какие-либо вопросы, можете писать в комментарии. Я с радостью отвечу на них.